я подписываюсь моего канала канал, меня зовут Олег, это уже какая-то пятая серия выживания. Вроде бы. А, меня же не было. да. да тебя не было. Выживание, мы выживаем в Майнкрафте 1.19.2, да, вышла новая версия, и мы сейчас играем с ней. Поэтому мы без кнопки, потому что еще нет Optifine. -а. Я нет. тебя вижу. Мне очень интересно, что добавили в эту версию, так что я сейчас, мы будем... Я хочу отправиться в путешествие. Я хочу отправиться в путешествие. Тобой. Подожди, надо в шахте добыть алмаз, когда еще не начали съемки, я же опять Ну, а это мы отправимся в, в путешествие, мы отправимся в следующей серии. А сейчас мы отправляемся сегодня в шахту. Отправляемся в там, шахту, Я там, короче, алмаз видел. Я мешал очень много железа было найти, чтобы вот это... И надо отвлекить чтобы, зом... Зом... чтобы всякие зомби не гоши... Не... А... Всякие чтобы всякие нити к нам не приходили чтобы больше заспавнились. Дешево больше, теперь это будет название зон. Мы так будем зомби называть теперь. Да. Я хочу, чтобы вити всякие не приходили нам. Я вижу. Ваш горел. Ты идете, мне существует, что... Ты я... идете, а Тебя Витя же зовут, да? Ах. Ты я говорю, чтоб всякие вити к нам не приходили. Ты молчишь. Что за игнор? Не понял плавать э, с тобой вообще да что там? ты назвал витью гошу коша это, это это Гоша, а, а Гоша, это не да. Гоша. здесь я очень погоди если я не ошибаюсь он мне внизу сейчас подожди нет это... сейчас я покажу где, где боюсь то, что мы померли А Сейчас, по крайней мере, нет, я нет. точно. Из-за всяких Петь. Петька! Ты, алло! Ты, шо, ты, шо ты там, да ты живучий, я тебя ума алмазы... еще меже ударов 10 на неё живая. наживая. Вот почему не вот ума, алма... вот, вот один алмазик. Uh, yes. Кстати, подписывайся на мой Телеграм, ссылка на мой Телеграм, я, я там is. буду очень часто появляться, а еще на 550 подписчиков, я уже сказала это в Телеграме, а если ты не в Телеграме, то заходи в Телеграм, я на 550 подписчиков у меня выйдет влог с Каркаролинска. Я тебе скажу, ты слепой, потому что я умазна, что Треди... ты его даже не заметил. При обновлении шахты шахта обновилась. При, при обновлении версии шахта обновилась. Так, ты что только вот это? Ты что такое понял, то, что шахты уже эти большие появились уже Треди... в 1.18? Обновление 1.19, реген... регенерация шахты изменилась. А, да, прикольно. Потому что а, мы с рукой да. тут обходили всю эту шахту вокруг три раза. Мазик я нашел. Мы находили алмазы, да, вот эти уже есть алмазы кирка там кто-то оставил в Да это. Мне пока если я найду очень много алмазов надо владеть. Потому что я смотрю уже. здесь Где очень это? много редстоунов появилось. А редстоун я ну типа его не было и шахта вот эта вот большая Вол, тоже не была. К тому же я везде расставлял сокилов, сокилов нету. Так. Я а я что-то не понял. Я тут скалк. Как написано? Блин, там скелет, у меня полтора хп. Лег, мне кажется, я, если я спущусь вниз, же, то по идейке я найду deep dark. Ты, ты, ты. Ой, светящийся спрут, у меня застрелили. Пожили хватит, мы вы померли, выберите свой новый путь, чтобы переродиться. Так, чему он Тедди, Райда, Райда, Райда. А я уже добыл Райда нету, Теди нету. Ну, то есть мы двоем только вообще... Почему мы... я есть? Теди. Луки Шашки нету, только. Аполлона нету, никого нету, вообще все предатели. Они все... Нет, да. Рынк. Так. Агива, аги, я слышу, Алла. Вы померли. Для вот это? я увидел скалк, Сова. Скалк увидел. Подожди. Скалк, ради был? Бул. <мышленный> я ненавижу эту шахту. Да. А. Маш, в этой шахте мы, мы можем, если мы увидим Борды, нам, нам всем, нам капец. Бедя, мы не сдохнем, и сдохнем мы, ну и что? Не, ну у, у, если все-таки мы вот это увидим, то лучше на что? Лучше все-таки нам, э, короче, вот, я ничего ну, потом это не Тедди все мы всего лишь помернем, а потом мы воскресимся. Так же, как и мы померли. Леза вижу. Не, ну лучше в том биоме надо чуть потише лестись. Я да походу реально шахту, ну, регенерация изменилась. Или все-таки Ирина Стропей. Я могу лучше сделать тебя, только надо стрелы. А для этого надо мо моих нелюбимых скелетов убивать. Я их ненавижу просто. Я чуть не помер. Я ещё тоже не помер. Хотя странно, я должен был помереть. А! Зомби, маленький ты! Нет, ниха. Не ушел, ушел, ушел. Тэдди, вы померли. Выберите свой путь, чтобы переродиться. Сейчас Гошу убью. Гоша это только зомбежитель. Кстати, криперов нет, мне нравится. Понимаешь, что, что зомбежителя можно было сделать скрабтить, а для этого надо блад. Ну, Посиада нам надо идти. Надо... Нам еще, блин, зелье надо делать и найти золотую яблоко или скраб. Золотое яблоко справьте легко. Нужно просто золото. Много золота. Я вообще зачаровано золотое яблоко там надо. Нет, там обычно золотое. А а Наконец-то. по, <по <поехали> Наконец Опа, как у младенца. <со> я пойду на поиски. Возможно, я найду. Ты, дедя, ты и, и, и там я заберу алмазные зачарованные поноши и книжечки на починке. У них лут еще есть, я думаю, это просто. А, вот это в, в, в, в городе в, типа дорогой мой, друг, Тед, дорогой мой друг Тедди, можешь, пожалуйста, открыть интернет и посмотреть, что добавили на эту вещь? Так, Тедди, мы с тобой изобрели болото. Б... Б... Б... Б... Вот, вспомнили название. Тебе ничего не добавлю? Ай, сейчас, кажется, сдохнуло, но. У меня еды с собой нет. А ты мы, по... мы сейчас помернем. Надо больше сначала славить, а? Сейчас, ключу... <связать> Сейчас, я стану феечкой Винкс. Вот я стала феечкой Винкс. Но им, как вы бы здесь, честное слово? Боже, утопление... топлине. Крийте с горите до да, тво, поняли? И крики да тоже. Кларот любят. Козол! у меня полтора хп. Вы поменяли. У меня Так, мы вернулись Отлично. на эти болота. Но лыж... Но... Что, блин, это так долго было. Да. Очень а, видно, долго. болото вон там продолжается. Ржи, а, а где лягушки? Пойдите, и лягушки должны спавниться тут. А правда это что, лодки с сундуками добавили? А, правда. Смотри, давай я тебя сдел сделаю сейчас, ты офигеешь. Это идеально. Мы с тобой отправимся вон туда, вдаль. Мы выйдем с тобой пирата Карибского моря. Я сейчас сделаю, я сколько у тебя алмазов? У меня один. Дай мне один. Так. Можно сделать или топор, или отложить на эту штучку? Ну, давай сделаем топор. Подожди, сейчас. Или отложить на эту с зачарованием. Зачарование. Думаю, алмазы там еще накопим. надо еще.. Подожди, теперь сделаем вот так вот, крафтим лодочку. Дай мне дерево. Дерево. Одну, одну доску, дай, дай одну доску. Три. Да, да, да. теперь там делаем лос... вот так вот. Там лодка готова. Сделаем сундучок. Вот, раз. Сделаем вот так вот. Делаем вот так вот и готова. Смотри, идем за мной. Ух ты. Ж. Вот, лодка с сундуком. А как его открыть? А, нажми на у. А, как, типа, как инвентарь. А, комментарий, его вот так. Сейчас приду. Так, я вернулся, ребят. Я ты думаю, будет... Ты иди, вторую лодку, ты вторую лодку. Я сюда. сейчас сделаю, мне надо добывать. Пока я слышу. Я... я могу сделать... Если мы найдем мангровое болото, то я могу сделать мангровое, типа, для весины. Так, я пока выложил все самые бесполезные вещи. Самые а проблема нельзя забрать вместе, потому что когда ты сломаешь, типа вот это выпадет вещи, понял? Ну да не буду ломать. Все, подожди, мне тоже надо. Вот так вот, подожди. Мне надо спрятать вещи, мне нужно вот это, вот это, вот это, вот это. Всё, по... Поехали. Пап, да -да. У план продолжение болота, я же говорил, тоже болото продолжаться будет. Да. Еще да. и погода. А там, я хочу там поискать лягушек. А вот эти штуки, лодку, лодку сломать можно от этого зеленый Куш... Кувшинки. Это лилия. Это не лилия, лилия, это цветок. Че, пошли, болото проедаю. Это кувшин. Так, лодки здесь и ставим, в принципе, у меня там хлам. Нет, давай, у... мы... а вдруг мы потеряемся. У меня там хлам, файк я файк. не знаю. Держи, Хакер. Файкл, я имею в виду. А может, погоди, Поставлю один пакел сюда. Погоди ты один? Эть, блин. Какая вода глубокая тут? Надо бы то искать. По идее, я тоже, я хочу, я хочу увидеть лягушек тут в этом обновлении. Я хочу, хочу тоже лягушек. лягушку увидеть, я лягушек в Minecraft. Я... Нет, но ну я лягушек я <свот> сам видел, но только я хочу, нет, я когда был выживал, не сам выживал, я, конечно же, видел этих лягушек. Не надо не надо это Дамблер. <свот> а, ведьма, <свот> ведьма, <свот> ведьма, мать моя, женщина, я нашел лачугу ведьмы. Клайна. Я зашел на серию. Нашел свалку? Да, ты а, пока там мужчина ждал? Да, домик. конечно, можно. только надо и даже к нам переплыть. Ай, -а -а. да. а, такой... Криппер, я не хочу к ним походить. А я к ведьме хочу, Тедди. Привет, Криппер. Все, я вышел от ветера. Зимний биом. Я тут как бы с ведьмой сражаюсь, Тедди, я ничего не знаю. Отражайте с ведьмой. А я да. буду садить. Я лягушу садить. Ты, уши, гадюба, такая. отравила Это... меня. Ты бессмертная что-то? Ну-ка, я убил ведьму. из нее ничего не выпало. А, блин, как Но плохо. Дождь ничего как. не видно. Идем просто вперед, просто вперед. У нее а дом не бесполезный. Ли? А кто они? Нет, Где эти лягушки, алё, спа... Чего они не то спамили? Нет, нет. Ты можешь меня тупить? Нет, не могу. Поэтому У тебя вещи добирались. Нету. У тебя вещей даже с собой нету. Я тут вот эти без. Кстати, рягушки могут делать квантовые вот эти фонари новые или корательные я, я знаю, знаю как они это делают, они кушают. Нежный биом. И скелет еще похож. Еще один скелет. Мы померли. Я отмер. И уйду середину. А? О, привет. Привет. Ой, блин, ненавижу тебя. Пока. Слебай. главное не помирай. Ненавижу Билла. дождь. Почти я люблю скелетов. Я... Скелеты? Там еще и лучники. А, -а, а, где? Тут еще и целая куча зомби. Легче в снегу пережить. Почему мне сейчас со мной лягушек искать, Олег? Тедди, у меня проблема. Ай у меня самого проблема у меня на меня нападают целая кучу мобов я сдохну, у меня два сердечка я выбираю феминизм. так, короче я отправляюсь спеть, привет Эйди. я привет у тебя есть еда? вообще нету Лена, я, у меня просто вот это три, э, полу Там скелет-лошадь. О, скелет-лошадь! Скольно. Кстати, это, ты знал, что она очень маленьким шансом может со ты знал? Знал, знал, знал. Ну, и, короче, это шанс. Так, пошли чуть дальше. Дэдзи, как тебе идея? Ну, туда пойти. А! Уходим! Пошли чуть... А, бьют! Дэдзи! Как бы выбор. все погорят, а я хочу реально найти лягушку. Где она? А тут инвентаря просто... есть. Ну да. А. Вот вижу факел. Лягушка? Нет, лягушка... это не лягушка, это курица. а Лягушки не в этом биоме. Котик. Посмотри, вот тут ведьма, тут ведьма. Тедди, я знаю, я уже ее. Её... Поберан Она... котел. Она померла. Тедди, посмотри, тут котик черный. Классная, но так мы его не заберем. Да, потому что мы его, он помернет. Надо сказать. тут грибочек забрать, потому что я супчик хочу сделать. Чик, гад, ты сейчас. А Света толком ничего не выпила. Я супчик хочу сделать себе. Немной. Тейди, как тебе идея вернуться домой, а потом облутать это все туда? А, подожди, не, давай, я хочу, чтобы ты увидел лягушку, я хочу доказать. Я знаю, что не здесь я их видел. Да? да. Хорошо, я хочу эту малышку себе домой забрать. Где-то у нас жить. Да. И тут нету. Ты долго потом сегодня Короче, там был убит. новости за последний... 30 минут. Мы нашли голова, Мы нашли икру. Как я понял, но ну, я понял, что это икран. Это лягушки, короче, с него будут рожаться головасики, а из головасика будут рождаться э, расти лягушки. Если я заберу головасика, я хочу себе зеленую лягушку. А холодный дом совсем вон там. Так что я могу выразить лягушку. Ты да, сделай так, чтобы я помер. Зачем? Я потом вернусь. Я, не ты! А, ты Тедди, ты сейчас головастиках приклопнешь. Тедди, ты там тоже сейчас чуть не помнишь. Главное смотри, не помри. Я сделай так, чтобы я. Дэдди, думал. ты меня напугал. Я думаю, головастики вы... вылупились. есть. как они за приволазил? Блин меня. Мне вылупить это очень много. О, спасибо. Ой, блин. Они там уплыли. Вон ну, там. Вот, О, можно... блин, вылупились. Почему? Как я ставлю на паузу? Как вот, так что-то происходит. Я думаю, ролик получится да. слишком длинный. Я поставлю на паузу, пока покапаю пока, ваймобов. Пока, пока, и тут головастики вылупляются. Просто... А бай, короче, вот это. У меня железа с собой нету. Бай, да, короче, вот это. Можешь снимать? Я уже снимаю. И просто мне это так бесит. Сначала я нашел икру. Надо, короче, вы лупились головастики. Я это уже сказала. Ой, это такая ты словил? Ты словил? Слушай, я словила одного. Надо еще. А у меня нету ведра больше. У тебя есть камень? Камень есть, я весь камень там ложился. Камень, камень, камень, камень нету. Блин, блин, блин, блин, блин. Так, ты пока держи головастика, там их вылупилось около трех штук. Вот ты, там пример. один, у меня плавит один головасик. Смотри, за ним. Я, славил, так, меня еще. я железо нашел, просто бог Майнкрафта, бог Майнкрафта. Хочешь у тебя рягушку, что ли? Я тоже. Да. Для, нас, для этого нам надо наши. Нам, нам слаймы надо, чтобы убивать слаймов. Зачем слаймы убивать? А слаймы питаются лягушки питаются слаймами. И они так могут так, быть. Точно, верстак, верстак, верстак, верстак. Нам нужен верстак. Тедди, руби дерево. Тедди, руби дерево. Тедди руби дерево. Я за головастиком сижу. А, нет, он не плывет. Он не плывет, тут небольшое оно. Тедди, мне нужно очень много дерева, потому что угля у меня с собой нету. а еще и гром. А тебе железо есть? Да, у меня есть железо. Сколько? Шесть. Отлично. А, подожди, зомби. Так, разберись зомби-зомби-зомби-зомби-зомби. Я, я поставлю я должна... палки. Надеюсь, мы не помернем пока ждем калки. Доски хватит? Доски, доски. Так, одно железо переплавлено. Я сам хочу Тедди словить. Сам хочу словить. Там голова, теперь ты можешь да. получить очейку. Так, Тедди нашел слаймы, мне пришлось отойти. Уже Олег, давай быстрее, там десять проход. Давай быстрее их лови в воду быстрее и плыви. Где ты? Вон вижу головасика. Водяне. Вижу. Вижу одного головасика. Вот. Вот. Вон Пошли, давайте Вот каш... еще один. Нет, у нас не хватает еще. А Нет. кого ты его выпадаешь? Все, я поймал. Двоих. Кого еще подальше? О, Тедди, я помер. А... В принципе, мы сделали а что... все, что мы хотели. Мы идем Тебе вот это есть. Ты можешь, пожалуйста, с сервера выйти? На секундочку. Мы поспим? Погоди, Кикс. Мне нужно поспать, чтобы дождь закончился. Всё. А, он спал. А, он спал. Заходите, все, заходите. Так. Ну, а как их так. выращивать? А выращивать надо слизень. Слизь у меня есть. Только... подожди, а мы пересрали вот эти свои лодки. Я сейчас сдохну и приду. У меня тут целых два головастика. Их надо куда-то выпустить или не надо? Да, их надо выпустить, чтобы их накормить. Так, ну тогда я сейчас сделаю, сделаю тут ямку на и вот. Дядя. Я задохнусь, я задыхаюсь. Я задохнулся. Три, где ты? Раз. Я тут а. Дом. Да ты что? Демо. Меня райт убьет. Ладно, мы починим. Сюда, сюда, жаб, жаб, сюда. Глобатики, смотри, вот у нас все глобатики. Вот, например, вот у меня есть лис. Ее глобатик. Головатек. У нас не хватило. Ну, а следующий день, что мы направляемся да, с лизами. Всем удачи, всем пока.